Здравствуйте, мои дорогие клиенты по недвижимости и просто зритель. Посмотрим еще один. Домик. Дверочка старинная. Скажу. Так, от входа, что мы видим? От входа мы видим. Видим, видим. Налево сразу. У нас душевая. Совсем другая песня. Так. Все разное. Абсолютно все разное. Одел, привет, Привет, а Блин. Уже не знаю, что говорить. Так, проходит у нас вот так здесь стоит. Шкафчик наверх идет лесенка. А, уже посмотрели? Так, налево опять же. Старенькая все, старенькая. Пакетик такой. Ой, пардон. Ага. Комната, учится, дочка. Вот такая кондиционер. Старенькая. Паркетик, конечно, оставляет живокушу. Прошли мы как бы в зал получается, да? Напрямую видим шкафы старые, различные технику, телевизор, так. мебель, диванчик, все в такой. Такой вот затемненной обстановочки. Мне ночной клуб напоминает. Налево еще комната. Понятно вам? Значит, посмотрели. Там что-то еще будет у нас. Куда-то вход, ага. Может быть, склеп там фамильный. Так, большая спальня получается. С нее. С этой спальней. Окошечко одно идет. Опять кондиционер. Старая легодюшечка вся. Так, и выходим сюда. Здесь спортзал еще. А есть есть. Людей, которые ну, умерли, и, и их да. дети распродали все дания. Да, Это, Это тренировочный маленький еще. Нужно начать мышцы и грудь, кажется. качается. А здесь ножки. Так, вот так вот. Развернусь. И вот так вот. Отошли, друзья. Так, интересно. Очень интересно. Пойдем наверх сейчас. Поторопился я насчет разговоров наверх. Значит, пойдем как раз туда, куда я отсюда показывал, что сюда какая-то дырка. Ох, Точно я попал куда-то в клуб ночной. Mm -hmm. подземелье получается. Mm -hmm. Очень mm -hmm. интересно. Гардеробная. Sí, Porque había pensado интересно, hacerme aquí eso, lo que es un poco más вышли из этой комнаты Пошли на а, здесь что-то есть комната. Uh -huh. там, там, там обогреватель воды тоже стоит вверх uh -huh. Это дерево, sí. а, а, материнское, да? porque... что прочное, sí, а это, это... прикорм. ¿vale? Sí. Окошечко. Sí. О -о -о -о. Sí. Как будто я в замок попал. Sí. Опять везде диванов. Узенькие. <соединяющие> О, кухня где <соединяющие> интересно. На втором этаже, да? Оригинально. А я думаю, где кухня? Большая кухня, кстати. Прикольно. Все под дерево. Чуть-чуть реконструкции совсем немножко надо сделать. Да, и здесь еще. Туда. Зачем она здесь, я не знаю, но она и есть, эта дыра. Да. Так, рассосались людишки и покажу вам более предметно. Открыли дверь на террасу или балкон, как вам удобнее. Покажу вам, как это все выглядит. Смотрите, какая плиточка. Там еще какая-то территория, мы туда попозже пройдем. И пошли. Там еще комната. Так, сейчас я выйду. Испанцы очень любят дерево натуральное. Посмотрите, сколько я показываю объектам. Там часто присутствуют деревянные столы, деревянные стулья. Они просто тащатся по этому. Да, мы вышли на террасу, где прекрасно можно отдыхать. Домик находится недалеко от дороги, к сожалению, и немножко доносится на террасу шум. В самом доме я не слышал шума. Здесь вот есть парковочка, так. Вот этот дом тоже продается. Сейчас шли и увидели вывеску, что продается. Очень большой дом и очень большая территория. Вот. Что вам еще здесь сказать? Отойду сюда, покажу этот ракурс. Интересно, да? Тольдесы вот закрываются. Можно по теории здесь сделать еще целую комнату. Чуть-чуть здесь буквально за делать стены, поставить окна. Вот вам еще одна комната. Выход туды, пошли. Интересно, да? Совсем другое вообще просто. Заходим на э, следующую комнату. Я сбился немножко со счета, сколько их и чего. То есть это верхний этаж. Здесь что-то типа кабинета и комнаты отдыха и как ее назвать. Ну, в общем, прикольно, вышел тут же на. И здесь еще двери я вижу, да? Но они забаррикадированы. Это то как раз помещение еще пройдет. Весь домик разбит на комнатке. Вот, отсюда будет лучше меня. Так. Ага. Понял. Это мы под крышей, друзья мои. Вот она, крыша. И под ней сделаны дополнительно еще комнаты. Теперь ясно все. Теперь все ясно. Sí. Но это sí. время. Пройду еще, там гардеробная для... в одной двери для... показала хозяйушка. а здесь скорее всего ага, Сейчас секундочку. Небольшой санузел. Сейчас, наверное, сюда еще попадем. Я сюда. Ой, собачка там, мама мия. Вот нельзя же без спроса открывать. А, ну вот, гриль. И я хотел и... зайти там и стоит. чуть не открыл собачку. <смех> Спанерчик. Это помещение еще гриль можно делать. Да, маленькую сумку гриль. Хос всякие. И, там и также все закрывается или открывается. Угу. Да. Интересно. Угу. И тоже кажется нет мужика. Сиките, меряйте на ухо себе. Альфонсы. Кондиционер здесь, друзья. Не успеваю все отметить. А вентилятор еще есть. Ну вот и все. На сегодня это последний показ объекта в категории 300-350 тысяч евро как можно ближе к морю. Адиос Амигос!